Первая в истории олимпийского движения спортсменка трансгендер Лорел Хаббард не смогла побороться за медали Олимпиады в Токио. У женщин определилась чемпионка игр в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов. Внимание в этом весе было приковано к Хаббард. До операции по смене пола в 2012 году она была мужчиной. Решение о допуске 43-летней Хаббард к олимпийским играм было воспринято по-разному. Одни это приветствовали, другие считали, что, несмотря на смену пола, Новозеландка имеет перед соперницами серьезное преимущество в физическом развитии и мог принял спорное решение. Олимпийский дебют у Хаббард откровенно не удался. Она не смогла поднять начальный вес в первом упражнении и выбыла из борьбы. Победила китаянка Ли Вэйнвэнь с результатом 320 кг, рывок – 140 кг, толчок – 180 кг. Серебро выиграла британка Эмили Кэмпбелл, 283 килограмма, 122 плюс 161, бронзу американка Сара Роблс, 282, 128 плюс 154. Впрочем, внимание к новозеландской спортсменке было таким, что уже завтра вряд ли кто-то вспомнит имена победительницы и призеров.